There'll be full instructions on the screen the are suitable for a younger viewer, so we do ask you to check the CMAP magazine for family-friendly behind us, there'll be full instructions on the screen in the CMAP magazine Привет всем, дорогие друзья! Доброе утро! Ну или у кого-то добрый вечер. Сегодня я вам показываю необычный видеосюжет, который случился в одной мексиканской, можно сказать, семье. Необычный, странный вулкан проснулся. Но это еще не все. Помимо того, что он проснулся, он начал появляться в другом моменте. НЛО находился под вулканом около 200 лет и такое необычное было замечено очевидцами как вообще возможно то что этот необычный видеосюжет мог шокировать множество людей вы может не верите но суть в том что этот необычный нло находился и питался энергией вулканом около 200 лет еще тогда же мексиканские Ученые утверждали, что под вулканом происходят необычные толчки. Но теперь это необычная проснулась. Необычная гора, которая считалась уже много тысяч лет спала, уже не спит. Множество очевидцев и людей начали уезжать с этого места. Помимо того, что вы видите, это только начало, что произошло. Но это еще не все. В одном... В странном месте случилось еще одно очень необычное явление. В Нью-Йорке, рядом со статуей Свободы, было замечено необычное движение объектов НЛО ночью. Не верите? Тогда посмотрите, если вы, конечно, не верите. Необычное видео, которое вы видите, уже все спали, но тут появилась необычная угроза. В Нью-Йорк прям несколько НЛО подлетели и даже один решил подлететь к статуи свободы. Объяснить также никто не может, да и тогда сразу начали считать, что это фейк. Ну а посмотрите внимательно слева вертолет и самолет, которые пролетали эти необычные объекты. Что на самом деле скрывают от нас власти? Вы видите сами, скорее всего, мы нарушили договор с инопланетными людьми. И теперь мы будем с ними как враги. Они сейчас напоминают о себе, но это только в Нью-Йорке. Остальные города, я еще молчу, они потихоньку подбираются. Но это только то, что вы видите. Помимо того, что множество очевидцев и в новостях не показывали и не рассказывали очевидцы, они считают, что это все-таки лучше как-то промолчать. Помимо того, что мы это заметили, надо было опубликовать по всем статьям. Нет такого места, где не скрыться от НЛО. И поэтому множество людей военных и даже другие в космосе люди, они знают, что НЛО прилетают на землю ради одной цели ну например посмотрите этот видеосюжет самолет заснял необычное движение рядом с ним он пролетел огромный необычный объект нло он двигался со скоростью 27 километров ну так посчитал летчик он вообще на одном месте почти стоял помимо того что самолет пролетел, этот необычный объект просто висел над облаками. Кстати, летчик, который пролетал это место, это недалеко от Лондона. То есть, объект НЛО подлетал к Лондону, но самолет приземлился, дал показания о том, что находится рядом с ними необычный объект, который был отправлен еще F-16 на перехват этого объекта. Но, увы, этот объект исчез. Он ушел под воду, и, говорят, видели несколько моряков. Так оно происходит, когда вы видите, но не можете его дотронуться. Но это еще не все. Помимо того, что было замечено в Лондоне, там же, через несколько часов, была замечена еще одна необычная угроза. Из-за облаков стало торчать необычное явление – Такого вы еще, конечно, не видели. Хотите увидеть настоящее, что там могло быть? В аэропорту, недалеко от военной базы, военный заснял в небе еще одну очень странную угрозу. Говорят, что этот НЛО объект очень странного типа. Но посмотрите, что вы видите на этом экране. Военные засняли этот объект как обычная угроза помехи, этот объект издавал очень огромный и поэтому люди думали, что скорее всего на нас напал НЛО но это еще не все множество помехов пришлось отменить вылеты и прилеты этот объект НЛО ровно час висел над аэропорту. но суть в том, что другой НЛО, который вы видели он Ушел под воду, но он потом появился в Шотландии. Удивительно, но это фактически очень странное такое нападение НЛО на острова Англии. Но мне кажется, что-то здесь не то. Объекты НЛО не просто так могут появляться на земле. Их цель только одна – нарушение договора. И поэтому на МКС стали происходить какие-то необычные и необъяснимые проблемы. Нет, не самой станции А что находится там? Говорят, что там находится инопланетное существо под видом человека И он вредит изнутри этой станции Конечно, это очень странно звучит, потому что это субъективное мнение Но суть в том, что это реально происходит Несколько спутников было замечено через МКС, как взорвались Как они могли, никто не может объяснить но мне кажется, это диверсия, которая происходит на протяжении несколько лет. Если вам интересно, что будет дальше, то ставьте лайк и подпишитесь, дорогие друзья. Ну а мы еще продолжим.